Кэти Перри, Ирина Шейт, Брэд Купер и другие звезды на Мэтт Галла 2018. 7 мая в Нью-Йорке прошел ежегодный бал института костюма Мэтт В этом году мероприятие было посвящено взаимодействию моды и религии. Официальное название темы Мэтт Галла 2018 «Небесные тела. Мода и католическое воображение». Heavenly Bodies, Fashion and The Catholic Imagination. Звезды получили возможность создать невероятные образы и посетить выставку в Институте костюма, на которой были представлены работы известных дизайнеров и оригинальные предметы церковной одежды из Ватикана. Одними из первых гостей Метрополитен музея стали Джордж и Амаль Клуни. Джордж э, предстал в классическом костюме, а супруга актера выбрала яркий комбинезон платья Ричард Куинн. Ирина Шейк и Брэдли Купер – еще одна звездная пара на балу Института костюма. Ирина появилась в золотом платье Версачо, а Брэдли в костюме Том Форд. Риана создала образ, вдохновившийся одеянием Папа Римского. На певице были Ряса и Тиара Мейсон Марджелла, расшитые жемчугом и драгоценными камнями. Кайлер Дженнер и Тревис Скотт пришли на мероприятие вместе. Это был первый официальный выход пары. Молодая мама выбрала черное бархатное платье со шлейфом Александр Ванг и дополнила образ сочно-защитными очками модной формы. Тревис припочел классическую костюму черный мундир. Мэтт гала 2018 посетила и Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу, подчеркнула фигуру сверкающим золотисто-серебряным платьем Верстаче с крестами из камней и бисера. Одним из ярких образов стал наряд Кэти Перри. Певица примерила золотое платье в сетку, ботфорты и огромные белые крылья ангела. Придет знаменитости посетивших Метгалла 2018 также были GG и Белла Хадит, Джеймс Корден, Эдрик Гартфилд, Рита Орал, Дженнифер Лопес, Энн Хэтуэй Фрэнсис Макдормант, Роза Хантингтон, Уэлтли, Сара Джессика Паркер, Мадонна Кендалл Дженнер, Анна Винтур, Эшли и Мэри Кейт Олсен, Блейк Лайфли. Кара Деливин, Сальма Хайк, Скарлетт Йоханс, Лили Коллинз, Эшли Грей, Майкли, Майли, Амайли Сайрус, Джаред Лето, Эмма Стоун, Лана Дель, Рэй, Зендая, Ариана Гренди, Гренда, Эмелия Кларк, Селена Гомес, Эмилия Эмили Ротаковский и Оливия Ман и другие. Какой звездный образ тебе понравился больше всего? And